Доброго времени суток, дорогие друзья. меня зовут Дэшли Калас Лиз а мы опять здесь, вот, блядь. Там, где мы не хотели быть, в принципе. Угу. Короче, нам дали время. Немножко времени. И мне подсказали, что... О, да. Вот здесь вот есть пароль. 2923. 2923. Сука Выключи кончик. А это он прям здесь вот стоит Вон он стоит, нет, пошел нахер Телепорти... А, это зай, это кот, блять Какой пароль был? 29 26 два 2926 Короче, кот слышит, как я бегаю. Бля, вот ему делать нечего, по канализации там ползать. О, -о, -о по вентиляции. Бля, может им масло купить, пускай шестеренки сможет. А, тогда вообще не буду их слышать. Де-спетчерскую. Тихонько. Два-девять, два-шесть. Два-девять, два-шесть. Что?! В смысле нет?! Пиздец, сказал отец. у Нахер. А какой? Пизда. Сейчас под вылезет. 2923 Да похер, пойдем. Два девять два три. А, -а, -а блять, волк ебаный. Блять, беги-беги-беги-беги-беги-беги-беги. Как беги, беги, беги, беги. где я? Сука. А все так хорошо начиналось? Давай тихонь. маскот не услышал. А пароль такой же, или поменяется? ту ту ру -ту, ту ту ту Был 29-2-3. Сука! 5 4 2, -1. 5 -4 -2 -1. О, записка. А, это самый лучший день в моей жизни, хотя я так кричу каждый раз, когда что-то крутое происходит со мной. Свидание, Сэм и в канун Рождества вышло годно. Жаль, не получилось уйти в Эму в тот ресторан. Даже наших прямых питомцев не поглозить. Питомцев? А, на аниматроников, блять, но ну только полный дебил назовет аниматроников питомцами. Пошли. Блять, Да, ну нет, ты кот ебучий. Не заводите кошек. Я не хотел ругаться. Я пытаюсь не ругаться, но это невозможно. Кошки должны быть хорошими. А это плохая. 5-5-0-9. Попробуем так, доталова. 5-5-0-9. Дыши. Я все сделал. Так я же включил. Закрой нахер эту дверь. А ⁇ баный в рот, блядь, ты как подкрался? У -у -у. Сука. Так еще и так тихонько. А я надеюсь, сохранение было, поскольку я пароль вел? Конечно, нет. Ну, пошли. Какого хрена? 2602. Устали? 2602. <свист> блять прямо в руку пришел. Блять. Короче, я предлагаю сейчас ввести пар... посмотреть пароль и спрятаться в комнате отдыха. Вон там. Блядь, вы что? 8503. Видел? Тихо, блядь, ты так не, не ори Ты что? Заработаешься инфаркт миокарда Нет! Блядь, сука Заболела в спине И кот бегает А, это сердце Бля, хорошо Но я нормально так испугался, блядь какой пароль? 8501. А, а а а а что а ты а здесь а делаешь? А да, 8501 был пароль. Сейчас он уже опять другой. А это пароль из предыдущей части, а сейчас уже новый. 3783. Угу. Посмотрим, где они там тусуются А вон он пошел С жопой своей крутит Ублюдок, мать твою Куда он делся? Да в смысле, где он? Он прямо же у меня в голове А, ушел можно выходить пароль я забыл уже 26 до да? 3783 3783 пока я не понимаю что он там сделает 3783 что произошло. А, все, вон нормализуется. А, точно, мне же просто выжить надо. Нет. Он не видит. Только слышит. Да нет, ты же не видишь. он блять видит уебок металлический ладненько бум ага все уже все по шаблону уже все по шаблону запоминай пароль 9005 а потом просто под слом буду сидеть мне Чик. все хорошо 9.005 А он ушел в другую сторону Вы видели? Пошел туда Можно выходить Главное не бегать И открыть вот эту дверь 9.005 А, блять, примени его С двух сторон, суки дырявые! Бля, ну нечестно, как? Вы что, совсем с ума сошли? Он слышит, как я бегаю, правильно? 2-2-8-8. Ну это вообще супер пароль. Записку забирай Но это мы все читали Так, он ушел А, этот у меня тут тусуется Опять телепортировался Ага, вон в холле Ну, чтобы они ушли оттуда Туда, в c 2 в 2 в 4 Вон он в кабинете А, все, залез в вентиляцию Остался волк А, нет, не залез в вентиляцию Хитрый жук Хватит телепортироваться Почему аниматроники телепортируются? Опять он здесь Куда он делся? А, вон он ходит Ой, вдвоем! Блять! Ну это какое то же металлическая порно получается Что вы здесь делаете? Мне батарейка скоро сядет Вон он в кабинете, который возле меня ходит Куда он ушел? Может у меня галлюцинации? Он же говорил, что там галлюцинации могут быть Бля, Но ну они ходят там, где мне не нужно! И телепортируются где вы видели телепортирующихся железных человеков блять все ушли да сколько можно? Короче, пошли, блять, нет смысла, блять, тупо стоим, блять. Пошел нахуй, волк вонючий. Сука, это бред просто. Как мне нужно это сделать, если они просто в одной точке все время ходят? Это же не нормально, это нечестно. Восемь один сорок Так, один зашел. Второго пока не видно. Ну вон, он ходит прям возле меня. Надо, чтобы они как-то ушли. Все, начинается блядство. 8.1.42, правильно? Так, волк ушел. А херли, если он ушел сюда. Где этот, блядозаяц? Неадекватный. Если я от чего я задохнусь, то от того, что они душнилы, блядь, вдвоем просто лютые. Короче, пошли. Посем один, сорок два. Восемь один, сорок два. Залезь в какой не будем, блять, и сиди в нем. Мы включили сейчас уже, правильно? Все, сидим тихонько. Слышу кота. Даже не вздумай сюда смотреть хреносос. И чего теперь делать? Я ведь даже не могу посмотреть в свой этот Шел нахуй Мне под столом, блять, неплохо Дебил жестяной А почему меня не отсвечиваюсь? Почему нельзя было сделать силуэтик? Там я сижу. Как узнать, сколько времени? Ага. Ага, в вентиляцию он, кстати, залез. А как мне узнать, что уже три часа? Так, ушел Куда-то Нихера не видно Но В кабинете, где я, вроде никого нету ну, А, вон он вышел Куда он пошел? Куда он пошел? Вон один там спрятался. Так. А где я узнаю про время? Я у него спрячусь. Ну, тогда будем сидеть, кукарекать и ждать, пока у нас что-то произойдет. Сделаем это на паузе. Короче, я хожу, брожу. А, нет, не пропали! Сука, стало очень тихо, короче. О, фонарик появился. Опять. Фонарика не было. И не было слышно ни одного аниматроника. То вы понимали? Я сижу 20 минут и жду, что начнется, будет 3 часа. Ну, нихера не работает. Но они ходят там. Типа... Я не знаю. Что мне сделать? <gerçekten> Кот, иди нахуй а -а -а! Это что-то другое, блять Чего, блять? Да ну нет, блять На паузе Кол 1413 день игры в кейзаниматроник аниматроник И я все еще в шкафу Бля, на самом деле я ни хера не понимаю, почему они просто, просто, ну, вс. типа, как, как мне дождаться до трех ночи? На планшете должны быть таймеры, там, время часовое, пояса, ну, как это все, короче, вот так вот. Что за дерьмо? Ходят металлические банки консервные, которые меня просто никуда не пускают. Будем ждать. О! Я добрался до кабинета, где, короче, сейф. И я предлагаю здесь кукарекать. Не знаю, сколько часов пройдет. Э -э ну, особо выбора у нас нету. Так что будем ждать. Э я заглянул в руководство. Читать-то я умею. Не то, что, блять, некоторые. Ну, типа, я про некоторых это то, что я был 10 минут назад. Оказывается, нужно просто посидеть 10 минут Нужно 10 минут Выживать в этом Блядстве Чего я делать, конечно, не хочу Ну, мы вернемся Давайте сейчас обратно в свою комнату Там, где мы были Вот сюда вот залезем и, короче, будем просто сидеть, ждать 10 минут. Гениальный план. Отличный план, блядь. Надежный, как швейцарские, блядь, часы. Пойду поеду. <связано> Э-па-па, я, короче, получил достижение выжившей, и у меня почему-то разрядился планшет. И теперь я могу забрать карту. Похоже, это ключ-карта от какой-то двери. Какой-то. Пошел нахер! Михана хрен! Я не могу посмотреть, у меня почему-то планшет разрядился Хотя он был выключен Или я его не выключу? Наверное не выключу Ну дурак получается Вот она бестолковость Вот таких вот на работу потом уберут угу. Потом вот у кого-то поколение вырастает Дебилов А, сосите. У па Это что, сова? В натуре это сова. А почему ее не было видно? Изначально. Похоже, ты познакомился с еще одним из моих творений. Ну так-то да. Твоя удача меня поражает. Давай повысим градус напряжения. Теперь все будет серьезно. Игрушки вышли на охоту. Обернись. Тебя ждет сюрприз. Отворачивайтесь. Не отворачивайтесь, совы, пока она вас... а а А-а-а-а! Хитрый жук, блядь. А куда мне идти? А, туда. Как успехи, нахуй? Вот там и сиди. Я предлагаю в кабинет к Бену... Планшет надо зарядить А где сова? Так табу нашел? А что теперь делать? Непонятно ничего Но я так понимаю, других аниматроников. А, -а, -а, а, Ты шкура, блядь. А что там делаешь? А что там, а что вы там де... а, что вы делаете? в моем холодильнике? Блядь, сука, дебил. Блядь, так там еще и кот ползает. погнали нахуй, Используйте комплект батареек для включения радио. по радио? Какой комплект батареек? Какое радио? <звук> <звук> Вот этого используйте комплект батареек для включения радио я только это радио знаю а, сова блядская ну какого радио заряжается а -а -а! кукарача ну, ладно пойдем радио искать короче нам надо в d1 в архив Но там стоит аниматроник он там и мешает Да и другие аниматроники тоже где-то здесь. Блять, ну пошли. 24 процента и блять это было близко так а тот пошел на склад Вон в комнате стоит. Смотри-ка. Жопа геназиума, блин. Надо подождать, пока волк сюда уйдет. Чтобы я мог попасть в архив. Кажется, это залупа. Ёб твою, блядь, дебил. О. Давайте финалочку оставим на следующую часть. Ух. Хорошая серия получилась. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки, рассказывайте друзьям и делитесь впечатлениями в комментариях.